Всем привет! С вами Сергей. А, это видео я записываю просто потому, что наткнулся на один из сайтов, который, ну мягко говоря, обманывает людей. Ну как по моему мнению, в частности, да. То есть это, может быть, и не обманывает, но вы все видите нас на экране. А, стратегия позиционируется как на 60 секунд. На самом деле <смех> <смех> Я не могу без улыбки про это говорить, но, но вот давайте <смех> посмотрим на сайт. А, вот на этом сайте 60ц.видео.форекс.ру видеофорекс и так далее продается. Ну, ссылка полная, то есть кто хочет, может переписать и зайти, кто не хочет, может не заходить. А здесь есть, позиционируется как бесплатный, на самом деле нет бесплатный, на регистрацию у брокера сделать на 50 долларов, пополнить счет, ну, либо купить за 500 рублей. Ребят, вот я даже здесь остановил видео на конкретном моменте. А, просто предыдущее видео записывал, у нас очень плохим за звуком было, да, я сейчас это перезаписываю. <coughs> Уже устал там болтать, но здесь будет это очень короткое, значит. Автор предлагает, э, что, ну, здесь он остановил э, стоп-кадр, это у него э, стоит визуализатор, то есть тестер, э, цена стоит, видео цена стоит э, на этом уровне, то есть он просто тупо остановил э, картинку. И поэтому не показывается нижняя часть, где ярлыки окон, да, потому что там после буковки M1 будет конкретно ставить визуал. То есть работа тестера. А далее. Он пишет. Очень много сделок каждые 5-10 минут. Да ладно! Точность сигналов 85-90. Вау! Я просто в афиге. Ниже скрин внизу стахастик с периодом 14.3.3 вверху индикатор BB Alert Arrows он есть во всех mt 4 платформах, если нет, то скачайте он в свободном доступе причем, кстати, он стандартные настройки здесь у индикатора тупо стандартные настройки и, кстати, этот индикатор он перерисовывающийся я могу предположить, почему здесь стоп-кадр. Все перерисованные стрелки можно было тупо закрасить в редакторе. Есть, такой, есть все редакторы, там SS-маркер и там и все остальные, да, позволяют закрашивать же самым, тем же самым цветом, что и основная рабочая область, да, там. Причем вы не отличите это, закрашенный момент или не закрашенный. Все левые стрелки. Я вам сейчас показываю живые стрел, <как> живой рынок, извиняюсь, вот я отсюда, вот с этого момента я включил, это все история, вот, вот это все история, а, вот живый, живой рынок, А ты предлагает входить на одну минуту в видео. Да колонный колобок, <как> где он тут, блин, нашел одну минуту, я прям стесняюсь, да, но вот тут на пять минут, да, она бы отработала. Вот тут по стрелке на 5 минут зашли, были бы в минусе, но потом бы еще бы на 5 минут зашли, подождали бы чуть выше, да, там, стандартный момент, да, подождали чуть выше, вот прыжок, э, стахастик вверху, отлично, э, на 5 минут, и вот вы в плюсе, вы отбили свои потерянные вот на этой стрелке деньги, да, но не каждую минуту вы тут фигачите. Автор в видео не говорит про Мартин Гейл, вообще. То есть, э, эта стратегия предполагает, что вы работаете без Мартина Гейла. Честно, я уважаю этого чувака, кто придумал, ну, вообще, вот, Мартин Гейл, да, и так называется эта система Мартина Гейла. Э, но, правда, применять ее надо правильно. <coughs> Правильно, это значит как? Если ваша система действительно рабочая и дает правильные, корректные стрелки, стрелки в своей доходности, ну, даже, допустим, 65% из общего объема по дню, 65 стрелок из 100 доходные, отлично, на другой стрелке, вот вышла стрелка, вы понесли убыток, вот здесь явно убыток, да, на другой стрелке применяете Мартина Гейла, то есть удваиваете ставку и получаете прибыль, вы по дню всегда будете в 100% профите. Если вы, конечно, начали с утра. Да, то есть, ну там, допустим, с 9 утра по Москве. Вот. Почему я говорю начали с утра? Потому что, например, может такое быть, что в первой половине дня у вас строго прибыльные сделки, а во второй половине дня у вас через две прибыльные, да, то есть две убыточных, одна прибыльная, две убыточных, одна прибыльная. Вот. В итоге по дню у вас там, там, на американской сессии у вас там через четыре прибыльные, да, там. Одна прибыль на 4 убыточных, одна прибыль на 4 убыточных или там 6 убыточных. В зависимости от того, когда вы начали, будет зависеть, конечно, и то, сколько вы заработаете. Но сейчас суть не об этом. Суть об авторе. Вот, честно говоря, побойтесь Бога: абсолютно все бесплатно. Настройки стандартные. Этот стандартный. Здесь, ну да, автор применил там 14.3.3. Тоже есть в интернете. Если вы давно занимаетесь МТ4, вы знаете, что на минутке, да, ставят 14-3. Но ставят и 8 -3, 3 Кстати, говорят, лучше. Но это просто говорят. Вот давайте сейчас прямо при вас я изменю стахастик. Поставлю 8. Насколько поменяется картинка? Ну, не сильно. Поменялась картинка. Кто работает чисто по стахастику, вот уже здесь бы заработали. Потом уже здесь бы, возможно, заработали на пару минут. Потом здесь бы заработали сто процентов. Здесь бы заработали сто процентов. Здесь сто процентов. Здесь не факт. Здесь сто процентов. Здесь сто процентов. По стахастику. То есть, не используя другой индикатор, тем более рисующийся. Ладно, ребят, <свят> все это дирика. Да, э, есть еще в сети гуляют э, стратегии вебинарным опционам на 60 секунд э, или на 5 минут. Они идентичны. Вообще на 60 секунд какая? Выше-ниже. Или чередование еще ее называют. Э, также она и для 5 минут, также она и для одной минуты работает в чем прикол авторы предлагают вот чередование автор на там двух брокерах 24 option и на счетом каком-то предлагает но ну, вот допустим он заходит в рынок он видит линейный чисто линейный график вот такой да который вообще не отражает ситуацию открытия закрытия свечей но ему все равно это, кстати, у меня робот работает, вот эти вот полосы, это робот. Он почему-то здесь на Take Profit не закрылся. Вот это вот большой вопрос, почему брокер не закрыл на Take Profit. И он открыл, естественно, еще одну позицию Sell. Робот, он закрывает себя. Если Take Profit сработал, он меняет систему и начинает покупать. Вот. Но здесь, возможно, у меня будет убыток. Ну ладно. Но вот э, автор в итоге системы выше-ниже такой говорит, вот я зашел в рынок, вот, допустим, вот такая ситуация, что я думаю? Я продаю, да? Продал. Ниже. С тем расчетом, что цена пойдет вниз. Если цена ну, не пошла вниз и была убыточная сделка, он открывает другую, в противоположную сторону с удвоением. Если та тоже сработала в убыток, он открывает противоположную сторону с, тоже с удвоением, ну и так далее, пока не получится профит. А, автор доходил, ну вот допустим, давайте вот здесь вот допустим, да, а, ниже не сработало, выше удво, удвоенное не сработало, ниже сработало, то есть сделки закрылись в плюсе. Выше, потому что здесь была ниже, она идет выше, не сработало, ниже. Сработало. Закрылись. Плюсы. Выше удачно совпало, то есть отработало. Ниже удачно совпало, отработала Но дело в том, что выше-ниже первая ставка всегда минимальна. То есть либо это 1 доллар, либо это 24 доллара, если вы на 24 option. <coughs> Дальше. А, выше сработало, ниже нет, удвоили нет, потому что удвоили она должна была. Так, ниже, выше, а, удвоили, заработали. Ниже заработали. Выше заработали. Ниже заработали. Выше нет. Ниже. То есть удвоили, потеряли. Выше удвоили, потеряли. Ниже удвоили, потеряли. Выше удвоили, потеряли. Ниже удвоили, потеряли. Выше заработали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть колен. На седьмом колене вы заработали. Представьте себе объем. Uh, это грубо говоря, uh, так крупнее сделал, грубо говоря, uh, вам на 6 колен, так убегает график, вам на 6 колен, на 7 колен при Мартингеле автор предлагает как? Первая ставка 1 доллар, следующая 3, следующая 8, следующая это, по-моему, 15 если не память не изменяет и и так далее поехали да или помню даже до 24 ну и в общем до 8 колен по факту у вас до 16 может доходить колен можете себе представить какой объем у вас денег потом вот такую схему вы не сможете провернуть на любом брокере вам однозначно нужен брокер, который позволяет вводить вручную суммы, чтобы вы могли по Мартину корректно вводить, да? потому что брокеров на минутных экспирациях у всех есть фиксированная а, ставка. А, есть у некоторых фикс начальный, потом можно любую сумму вводить. да. Это, Например, Олимп OlympTrade 24, по-моему, тоже можно свой, да, свою сумму вводить. Лот-маркет тоже можно свою сумму вводить, начиная от 5 долларов, но, но от 5 долларов, вы посчитайте, сколько это минимум. Ну, сразу рассчитывайте на 12 колен эта система дает. Далее, есть другая система, она бесплатна, кстати, и та, и другая система. Есть другая система, следование называется, то есть если это чередование, то это следование. Следование говорит о том, что вот если это белая свеча, то значит надо покупать на следующей. Если следующая, ну вот вы, допустим, вот покупать, покупать, то есть здесь потеряли, надо ждать следующую свечу, как она закроется, если она будет белая, то тоже покупать. Отлично, отработало. Здесь вы тоже купили, но потеряли. Соответственно, если эта свеча черная, то вам нужно продавать. Здесь вы продали, то есть вы удвоили ставку, да, то есть вы продали, потеряли. Uh, это доджик вам нужно смотреть какая следующая свеча она черная вы еще раз продали утроили потеряли опа свеча белая прикольно покупаем вы в четыре раза увеличили ставку доджик ухты этот вы в пять раз увеличили ставку заработали отлично Свеча, свечка белая, вы старше минималку возвращаете, заработала. Минималка, заработала. Минималка, заработала. Минималка, заработала. Минималка, потеряли. Ага, удвоили ставку. Но свечка же черная. Продали. Заработали. Отлично. Минималку, потеряли. Свечка белая. Удвоили ставку. Здесь заработали. Опять минималка, потеряли, удвоили ставку, заработали. Минималка, минималка. Потеряли. Заработали. Заработали. Минималка. Потеряли минималку. Вернули минималку. Заработали минималку. Ну и, короче, вот так дальше. И по той, и по другой стратегии нужен приличный депозит, ребята. 250 долларов вы не отмахаетесь. 500 долларов вы, возможно, отмахаетесь по первой стратегии. Вот. По первой я имею в по выше-ниже. Вот эту, которую предлагает автор, 60 секундную, не вздумайте не покупать, не а, пробовать по ней работать. Вы видите сейчас реальный живой рынок. Поверьте мне, на, следующих, на двух других стратегиях, которые я вам перечислил, это чередование, стратегия и следование стратегия вы больше заработаете, чем и, и, и сохраните, кстати, свой капитал большой, да, там, допустим, 1000 долларов, если будете пользоваться другими двумя, причем бесплатными стратегиями. Ну и, возможно, даже больше заработаете. По этой стратегии не работаете. Я на ней не работаю. Это история, поэтому здесь стрелки все аккуратненькие. Я по ней, вот видно, что график движется. Сейчас, ну, давай двигайся. Вот он двигается, видно, видно, да? Я по ней не работаю и вам не советую. Поберегите свои нервы, поберегите свои деньги, поберегите нервы своих родных. И уж тем более никогда не торгуйте на деньги, которые для вас являются последними или так называемая НЗ. Ну, мужчины меня поймут, что такое НЗ, женщины, возможно, тоже. Но ну, это заначка, да? на тот или иной случай, потому что эта стратегия вам в ход долгосрочной, в ход краткосрочной перспективе, но не принесет денег. Если убрать, кстати, вот список индикаторов, вот видно, да, у меня тот же самый индикатор Альтаров Стохастический Осталлятор свернусь, не помню, показал, не показал на видео. Нет, не показал. Вот, кто видит, вот я тут просто остановил видео. Кому интересно, это 0,24 секунда. На 24 секунде можете сами остановить видео и увидите то же самое. То есть, под свеч, он подводит сюда мышкой, и мышка отсвечивает как название самого индикатора. Ну, настройки сахастика видно здесь, да и автор в принципе их тоже показывает. Вот, так что, Голову не мучайте, кошелек свой тоже. Как говорится, всем хороших трейдов, всем хороших рабочих систем ищите и найдете. Тот, кто ищет, тот всегда находит. У кого-то на это уходит месяц, у кого-то на это уходит 5-10 лет. Так что все зависит от ваших способностей, вашей настойчивости, ваших широких штанин с большими кошельками. И ну, собственно говоря разумности что-то. То есть понимание, что вы делаете, для чего вы делаете и для кого в том числе. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Там-пара-парам!